Так, ну что, новости первые в наступившем году. Ну, новости у нас какие сейчас новости? Все чудесно, замечательно. Там, уже видели, конечно, все объявления, что я отменил. Закончил режим паузы. Ну, а что, думаю, ожидать? Все настолько уже ясно, что никаких проблем нет. Что нет необходимости тут ждать до 15 -го. То есть, я уже постоянно повторял в последних своих выступлениях, что все настолько прекрасно, просто на удивление. Судя по всему, Новый год для нас будет триумфальным, не сомневаясь ни секунды. Так что отдыхайте, радуйтесь, все чудесно, лучше не бывает. Даже сегодня четверг вроде бы, и, то, и сразу после объявления а, день положительный балансу, ну совершенно невероятно. То есть у нас настолько все сейчас хорошо идет, что... тьфу фу так бы все время и шло. Ладно, ну я еще раз говорю, я причину уже указывал, что, по-моему, причина в том, что участники окончательно осознали, что такое МММ, и, в общем-то, ведут себя разумно, не дергаются, не всяким паникам не подвержены. И вот я все время мечтал, чтобы эта пора наступила, чтобы вот когда она наступила бы, я все время говорил, тогда вообще ну, не будет совсем никаких проблем, вот она всему наступила что участники наконец-таки стали вести себя разумно, без всяких там паник, нервотрепок, вероятно, участвуют там с суммами некритичными, поэтому ведут себя, соответственно, очень замечательно, просто хорошо и чудесно. Ладно, еще раз поздравляю всех с Новым Годом, с наступающим, отдыхайте, празднуйте. Так что все чудесно. Тогда до воскресенья. Я еще считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен, но с такими участниками как сейчас, я думаю, что проблем не будет. Все тогда, ищешь. что еще хотел сказать? Ну да, все. Все, мы можем много. До следующего выступления.